С моря. Я встала рано, И мой док позвал меня с собой. Мы море вышли навестить, русалком пел прибой. Фрегат печально мне махнул Рукой из конопли. Казалось, мышью на песке Ему я в эти дни. Но не растрогаюсь до слез, Пока морской прилив Не возвратит из влажных брез Мой фартук, пояс, туфли. Прилив еще пугал меня, Что выпьет до глотка, как изумрудную росу на рукаве цветка, И он за мною по пятам бежал во весь свой дух, И море чувствовала я серебряный каблук. Пока сердитый город не встанет твердым магом, Никто не сможет жемчуг взять, С меня дух моря снять».